Он их предал. Я считаю на сегодняшний день вот такое предательство, когда предают семью, предают близких, предают своих детей, когда предают внутреннее состояние свое, особенно по отношению к родителям, когда предают родителей, плохие, хорошие, неважно, когда предают жену, предают мужа, предают детей, предают семью. Когда это, причем это просто так, делается без особых причин, то есть это может быть не обязательно сексуальные предавания, это могут быть такие, когда там с одним человеком или там в семье я тебя люблю, я тебя люблю, а с подругой он такой плохой, он такой плохой, фактически предавая того человека, который рядом находится. И после этого человек говорит, я болею, у меня плохо, почему в моей жизни там меня не любят, ко мне не хотят прикасаться, обо мне не хотят думать, я так дарю всем любовь, а у меня все очень плохо, ну вот отчасти из за этого».